Надо понимать, что это очень ответственная работа. Строительство – перспективная и динамично развивающаяся отрасль, оказывающая непосредственное влияние на уровень жизни людей, экономику и промышленность. Строительные предприятия и компании обеспечивают население жильем, возводя жилые дома, строят заводы и фабрики, связывают транспортным сообщением города и населенные пункты. Организатор проектного производства в строительстве практически определяет, каким будет новое здание или объект и процесс работы над ним. Этот специалист создает документацию, обеспечивающую высокий технико-экономический уровень проектируемых объектов, качество проектно-сметной документации, повышение производительности труда, сокращение капитальных и эксплуатационных затрат. Организатор проектного производства в строительстве имеет дело с большим объемом документации, а также активно взаимодействует с заказчиками и другими специалистами строительной компании. Поэтому организатору проектного производства необходимо знание технических, экономических, экологических и социальных требований к проектируемым объектам, методов проектирования, навыки ведения переговоров и деловой переписки, а также навыки выполнения и оформления расчетов экономических показателей. Организатор проектного производства в строительстве необходим любой строительной организации. Этот специалист собирает исходные данные для проектирования, составляет график выполнения проектных работ и оформляет договоры на выполнение проектных работ. Профессия «Организатор проектного производства» в строительстве подойдет людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Рабочее место для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Должно предусматривать удобный подъезд кресла-коляски, так чтобы человек мог подъехать под поверхность стола, сидя в кресле-коляски. В случае, если у нас нарушена моторика рук, то в этом случае мы можем заменить а, обычную компьютерную мышь на роллер, а левую и правую кнопки мыши вынести в виде отдельных выносных кнопок. Клавиатуру мы можем заменить на клавиатуру с большими контрастными кнопками, которые облегчают процесс ввода информации в компьютер. Роль проектного института все-таки одна из ключевых, поскольку именно проектный институт решает, каким быть конечному зданию. И в том числе работа ГИПУ заключается в увязке желаний заказчика, возможностей строителей, Согласование с экспертизой, с Аргстроенным надзором и прочими контролирующими органами, именно от него зависит ну, в подавляющем большинстве, как будет выглядеть здание, что люди будут думать именно об этой организации, глядя на построенный объект. Профессию организатора проектного производства в строительстве можно получить на базе Национального исследовательского Московского государственного строительного университета, Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета и Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.